В Елабужском институте КФУ состоялся Всероссийский правовой диктант. Участниками образовательной акции стали более 250 студентов и преподаватели. К ним присоединились школьники и жители города. Эта акция вызвала большой интерес не только студентов юридического факультета, здесь студенты факультета филологии, истории, экономики, управления, факультета математики и естественных наук. То есть интерес к праву, он очевиден, и поэтому этот диктант призван вот как раз узнать уровень своих правовых знаний. В течение часа участники отвечали на вопросы, касающиеся личной сферы безопасности и культуры. Организаторами акции выступила Европейская юридическая служба «Ассоциация юристов России», «Добрая Россия» и «Пункт развития малых городов». Российское наше законодательство, я вас уверяю, что сделано именно для нас. Почему люди живут не так, как им хотелось бы, а в чем-то выражают свое недовольство, это только из-за того, что мы с вами не знаем своих прав. Результатами работ участников Всероссийского правового диктанта организаторы обещают ознакомить в течение 10 дней. Всероссийский правовой диктант стал финальным мероприятием Недели юридических наук Елабужского института КФУ, приуроченной к Дню юриста. Диана Шилова, Сирена Иванова, Эдар Салихов, Универньюз.